Всем здорова, с вами Гидронема 4, и сегодня с реакция на новый выпуск от Мармока GTA 5 ролл-плей Банда Сердечки. Я так понимаю, это GTA будет онлайн вместе с друзьями, будет записывать и будут всякие рофлы подколы друг к другом и прочее. Ладно, давайте смотреть. Как, какого секс платина, я создам с таким уродливым набором причесок? Ну не знаю. Проще со спущенными штанами ходить, чтобы отвлечь внимание от прически. Все, я заспавнился. Так. Mm -hmm. все, да, странненькую прическу он ему сделал. Карта. <св neighbourhood> Сколько красных точек? Прям как... <гане> а Красные точки, это что? Так, так, я двигаю в мэрию. Здесь автомобили... Здесь купленные дома, я <з Gadara> просто в GTA не играю, поэтому... Реально столько не, не вдохнуть, не пернуть. Обернись. Да здравствует виртуальная жизнь. Ну, пока пока ту ту ту а мы не можем в нее упасть? Открыть капот. Не, здесь все эти значки, они красным светятся, это, это походу, противозаконно. Вы не можете багажник. Я не рискну. И... Ну давай ты рискнешь, ты же черный. Все равно тебе влетит, если я открою. О, смотри, Игорь, может, эти подбросят нас до работы? Пацаны, пацаны, пацаны, подвезете? Подвезете? Да. Нам нужна, короче, мы электрика. Вот такое. Не изнасилуйте и не увезете в багажник Максим, только анальную дырочку вам расстели. Пошли, Игорь. Плати, агрессивные, Очень страшно, агрессивные, да, они, У них стекла затонированные, они уже не внушают доверия. Да везде по-моему затонированные. <плати> не, не, не, не, не, очко дороже, Игорь. Погода они все таки нас хотят в лес увезти. О, да. Мне за штурвал да. садиться, а? Да, да. Так, слушай, э, давай ты за руль. Вон мой личный этот водитель, короче, в красном пиджаке. Пошел давай за руль, быстрее. Личный водитель, нихера себе. А личный водила, это профессия здесь, да? Да нет, просто так. Нет, это для ничего. Просто, просто так? Просто, понятно, типа, нету, тебе зарабатывать. Но ты же ему платишь, да? Ты не бьешь его. Нет. Не, nee, он у меня заеду хуя. Заеду хуя. Заеду хуя. Ну ладно. Ну ты че, нам туда залезть, что ли? Это наб ⁇ что ли? А у меня пушки нету. Что ты делаешь? А что ты делаешь? Они всегда, как слышать, теряну прячутся куда-то. Сим-карту надо купить тоже. А кстати, а вот если будет сим-карта, то что? Мы сможем звонить друг другу. Ну да, там в принципе можно звонить другим персонажам, но видимо можно звонить другим игрокам. к в поехали. Ну давай такси вызовем в стрепуху. Мы же туда и собирались. Куда же еще, типа? Дома нету-то. Потому ты просто другого персонажа играет, да? Кстати, здесь на Ю есть анимации, смотри. Раз, два, три физические упражнения. Да? Шлюхи разминаются перед снятием. А что здесь галапчан дергается у него? Как девушка танцует? Мы будем стоять чисто, как я подешевле, ты подорожешь. У тебя явно другая песня играет, Игорь. Что это за Что он не поменял? Реально можно можно в клуб и потанцевать. Да. Нам здесь хорошо танцевать. Подъехал. Да есть кто подъехал? Я что-то перестала все работать. А, а, -а, а, такси, такси, у нас вызов был. Я не могу остановиться танцевать. <сас> у меня Парня все ты не может остановиться сейчас. Сейчас она разберется со своим. Стой, стой, стой, второй тоже, второй, второй снайпер. Даю, нажми там этот перекрестие. Да я слышу, я не понимаю, ничего не работает. Ты, такси, В смысле, такси, такси этого идиота, пока он натанцует, возьми его. Я не могу остановиться танцевать. Стукни его, что ли? не работает. Танцуй. Просто без него уехал. Смотрите, здесь Игорь дает на проработку. Даже машина горит. Зачем вы ее ломали столько-то времени? Отойдите от машин. Это да, потому что ты, бля, кусок человека нахер херачил по моей машине всегда. Я по этой машине ни хрена ни хреначил, я сейчас плавал. Что? Я, что? Блин, такой же просто меня есть не... персонаж. Ну, да. После того, как ты у нас. Это мормок был с того херачил, белого с такой сраной прической, а сейчас почему-то он загорет на за черного. О, блять. Ну ч? Че, как тебе? Пешком? А? Это тоже ничего. Это жирно меня. Да стой здесь я машину вырву. Да стой ты на месте, бля? Да холе, ты так скучно. Ну просто хочу тебя бредить. Ну из-за БСМ. А, ну ты живой, нормально. А, ты умер. Да блядь, да... Да что вы такие хрупкие, я Сначала встал, потом сдох. Это как вообще? Пистолета, маслину прямо в голову садись. Вызови скоро. Хорошо. Добрый день. Опять часы уедет. А с места ДТП подальше, пожалуйста. Игорь, ты в стрипухе, а? Я вас что, вы там как? Далеко нет? 30 секунд и мы там. Что за гей-клуб, извиняюсь. Сюда никто не заглядывает. черный. Еще где-то такие нашли. Тушили, нашли сердечки. Танец утенка. Что за танец? Давайте все поставим этот танец. Но так нужно к мэрии явиться, короче. Не хотите потрогать мои яйчки? Что тут? Пошли в мэрию, что ли? Тихо, работает сотрудники полиции. Ты не узнаешь, что это Марбог, да? Ой, бля, я пошел, я пошел. Меня затянули. Как такая их попал? Что тут происходит? Они начали ссориться. Сейчас, сейчас я их немножко расслаблю. Ну что, погнали, А Это у меня пацаны. Пацаны только не трогайте, только смотрите, не трогать. О-о-о-о, ручонки свои шаловливые не распускаем, окей. кто-то деньги передает там, я вижу. Во все свободные щели, сува. Ууу, ты смотри, кидают бабки. Ух, так я здесь. я Я нашел свое призвание, ребята. Не хрена тебе! вот вы смотрите, какой этот ребята! Сейчас на там такой ДТП Стоим, вы чего, бля? Я вас смотрите, ДТП за ДТП. Танцы, что? У нас все. за вас, на... Все, все, я все, я пошел покупать квартиру, спасибо. Столько за тысяч! Я самый дорогой. Дорогая элитная шлюха! <смех> Написано, следующая транзакция будет доступна только Через вот. минуту. Да. Ты что-то ну, после первой манипуляции. Ладно, потом вису бабки. Главное не потерять. Просто мы сейчас сдохнем, понимаешь? Я подожду минуту. Ай, мы блин, идем. Да, тогда минуту я подожду Мы пожалуйста. идем в гетто. Нам, нас сейчас там ждет как кара наверное. Поэтому лучше переведи все на счет, чтобы ничего не украли. Блядь, уважаемые. Опа, ограбление. Алё, ты, ты выбрал неправильный путь в жизни, братан. Я могу тебя разуметь, погоди. Тебя били в детстве? Тебя насиловали? Спасибо, чуваку. Бей преступника. Пизди, пизди, убежал. Мы же тоже умеем бегать, Володя. Блин, суки Сузуки, мы... Грабитель не ожидал такого поворота. Я не туда сел. Давайте довезу. Я хочу к зеленой банде, чтобы меня избили. О, нас хотят подбросить. Нам где-то надо зеленый. Поехали. Давай, поехали. Поехали. Наличку только где-то оставят, а там говорят больно делают. Что мы там что мы делать будем? Да. Получать пощам. А да просто. Мы хотим ощутить самую большую боль, которую можно получить на этом сервере. Ты заедешь прям туда? Прям туда, да. Да, Они туда? агрессивные да, или нет? Да. Это как в ули залезть Так-так, спокойно говори, будто он там уже... Сейчас проверим. Хорошо. Бывает каждый день. Вот. Нюхли на ту тачки О, стоят. О-ля-ля. тут. Слышь, пидоры! А что там жёлтые еще делают тогда? Вы что пидоры, такие охуевшие, что ли, а? я понял, это... Это яндекс и реклама. Ладно, я ухожу. Ты, Марина, стоишь на пятерке? Да я Свой уже в городе, рай. пока вы там Меня на полицейской машине ищите Я уже добежал В, в смысле ты в городе? Вот так вот драликом добежал, почти откинулся Подожди. Подъедьте к электрикам, где мы ну, электриками есть, работали, понял? уже, оказывается, добежал пешком, где электрики работают А, Вась, ты вообще Василий Как О. мы тебя проскочили? Я хочу тебе в рот блевануть просто Надо проявить микрофон Сука. Опа! А вы на полицейской машине, да? Я хочу над этими новичками да, поиздеваться. Да. Пацаны, верьте, я сейчас на полицейской машине уеду отсюда как на такси. Ну Давайте поспорим. Другие игроки как-то здесь слишком тихо говорят. Спорь побольше, чтобы сразу... на А, ну тут просто другого ничего-то ценного нету. Да, не спорить не хотят. Скажите, когда вы близко будете уже очень, окей? Вот сейчас, сейчас подъезжаем Ребят, смотри, быть. свищу…. Такси! Скажи, Пожалуйста, попрошу присесть Спасибо, вы как раз, вовремя. Да, ты охерён, ты. Гражданин, вы что-то говорите или умолчит? А, нет, я жду приговора. Сколько быстрых машин! Меня… Меня схватили за убийство, но, но человек заслужил, отвечаю, я, я просто так лом не покупаю. Вы в каком секторе меня обыскиваете? Просто там около пятой точечки я чувствителен сильно. Лом куда спрятали? Че? Лом? Куда лом спрятали? Куда, деянии, да? куда спрятал лом? В руку! Вы спросили, куда я спрятал лом, да? <свят> да, да куда <свят> а, то есть а, серьезно, да? Я устал, они что-то со мной делать будут или нет? Ой, пацаны, давайте вы решайтесь, кто здесь главнее и побыстрее, пожалуйста. Чего столько полицейских да, ради одного да, бормока? Ну, делай свое дело, че ты стоишь смотришь. Работай, блядь. Все, всем кыш. Так тебе <свят> туда. Все. Всем да, вот, потом уже по пальцам показывают тоже. Я чувствую в воздухе нотки неопределенности, господа. Сэр, вот выход. Вот а, это вот, мне? Б... Я пойду, да? Спасибо. <смех> <смех> Лохи, вот она, пацаны, свобода! Бля, я думал, этот трюк сработает. Так, ребята, слушайте, я заколебался тут стоять, смотрите. Считаю до пяти. Если меня не выпускают, то я иду спать. <смех> <смех> <смех> Правильно, <смех> да? Еще я иду спать. Итак, э, так как я кожаная торба с фекалиями и не записал начало следующего момента, хочу вам объяснить, что здесь происходит. Дело в том, что мы с Гавером попали в банду фиолетовых, и они оказались рэперами. Они хотели нас научить читать рэп, и показать рэп, небольшой да? мастер-класс. Ну, короче, мы вам хотели подожить чисто рэпчик у нас почитать. Научиться, научиться, У меня ладошки вспотели. One more time. Рэп, читать, ну, давайте нам покажешь, давайте с снов начнем. Я, я, я, так еще, блин. Чисто круг балос, нифига себе, залетаю на ряду Сейчас как-то танцует мормок как-то здесь по-бабски Мне кажется, в чём поёт-то вообще Пошли назад Попираю труп, заваливаюсь я сюда, нифига себе Я нифига себе Танцуй, танцуй, не улыбайся И начнётся хуя Погнали Здесь все, здесь все я в том числе. Здесь на месте. Здесь я на месте, йоу. Начинается туса вечерняя. А вот это уже более-менее танец. ТОФИК, не хуй я тебе. Это просто... Ну такой, не знаю, такой монотонный рыб, как-то... Хотел понять смысл его не получилось. Мне такие не заходят. ТОФИК, ТОФИК, РИТМ, БИТ, БИТ лови. Давай-давай, ты можешь, давай. Давай-давай, ТОФИК, да. Я читаю, йоу, йоу. Залеваю на этот бед, я размотал всех, у нас нафиг офигенный подкрыл, йоу, в я какой, В какой дурдом здесь мы попали? попали, бля, я не хочу в бар вообще. Пуфи, Пуфик, где, эээ, Туфи? Туфи, где Туфик? Туфик, Туфик, Туфик, Да, давай на пару слав. Туфик. Я слышал, у нас здесь чай есть, да. Есть чай. Можно попробовать? Чай, попробовать можно? У меня есть чай, я могу дать. поделись. Чай, И, А, а такой чай! Пацаны, уйдешь, уйдешь Уйду, а такой чай! Да точно, пацаны! уйдешь. бил? Уйду? А я хочу закушать. уходить! ха ха ха Я вообще, пацаны! Так, пацаны, я понимаю, что нужно сделать искусственное дыхание! ого! Ха-ха-ха! Куда Не туда?! Не на искусственное дыхание! Ты не туда дуешь! Ты не туда дуешь, брат! Это не то, не то! Это не коньян, брат! Брат, это не коньян! Что это что? Что это было? Эй, хало прямо Буду надеяться, что вам было весело, как и нам. Это было весело. Это веселый и забавный экспириенс, несмотря на то, что есть некоторые проблемы со стабильностью у всех этих модов. Надо все, здесь был грябаный мормок и это опять ролеплей. Мам, выпиши меня из этой школы. Почему? Я уже диетет как... Не <смех> понимать не могу. Если Мармок не ищет баги, это тоже своего рода баг. <смех> ну да. Когда начинаешь готовить пациента к операции, да не волнуйся ты так, Марин, все норм будет. Все бывает первый раз. Я не Марин, я Наташа. Я знаю, Марин, это я. <смех> Мне понравилось, это было ржачно. Это, это было реально жрачно. Почему Тать, Мармок танцевал, как здесь, как баба? Почему такой танец у него был? А, ну и рэп какой-то вообще был странный, непонятный вообще. Ладно, если пора с моей реакции. подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если мне чтобы не пропускать видео, ставьте контакты, подписывайтесь на Мармока, и до следующего видео.